Всем добрейшего времени суток, катаны! С вами снова я, Аззи. Сериал «Игра престолов» покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. Одна из самых сильных составляющих этого сериала – насыщенная и хорошо проработанная фэнтезийная вселенная, созданная писателем Джорджем Мартином. Вот к концу уже подходит седьмой сезон, а впереди остается только восьмой, заключительный. И что же после конца сериала? Как еще мы сможем вернуться в эту прекрасную и довольно брутальную вселенную Вестероса? Конечно, нам на помощь придут компьютерные игры и игровые модификации. И сегодня я расскажу вам о пяти лучших играх и модах по вселенной Игры Престолов. Моды для Skyrim. Пятые древние свитки – это игра, открытая для любых модификаций. К тому же, средневековый сеттинг этой игры великолепно подходит для перенесения сюда знакомой нам вселенной Джорджа Мартина. Как таковой, единой модификации по игре престолов для Скайрима нет. Однако же существует сборка из различных модов, которая содержит знакомых нам персонажей, локации, оружие и броню, а также сюжетные квесты. Только вот правда сама карта Скайрима меняется здесь мало, и по сути мы бегаем по знакомым, но правда чуть переделанным местам. Вестерос Total War. Настало время стратегий. Мы опять-таки имеем дело с модификацией, созданной на основе легендарной серии Total War. Мы вольны взять под управление любую из нескольких фракций, включая Дома Вестероса, войска Дейенерис Таргариен и Братство Ночного Дозора. В качестве генералов в игре представлены знакомые всем по книгам и сериалу персонажи. Единственным минусом я бы назвал то, что базой для Вестерос Total War служит Medieval 2, игра 2006 года, и по сути являющаяся уже устаревшей. Game of Thrones RPG эта игра называется так же, как и сам сериал, и по сути является официальной игрой по сериалу. Сюда даже привлекли некоторых актеров сериала для озвучки. Game of Thrones является RPG с видом от третьего лица в стиле Dragon Age. Данный проект вышел в 2012 году и посвящен как раз событиям второго сезона сериала, который тогда выходил а именно охоте королевы Серсей за бастардами покойного короля Роберта Баратеона. Сама идея РПГ по Игре Престолов неплохая, но вот реализация подкачала. И по части геймплея, и по части графики Game of Thrones находится на весьма низком уровне, являясь по сути сопутствующим продуктом к сериалу. И рекомендовать эту игру я бы стал только самым отъявленным фанатом вселенной Мартина. Сериал Game of Thrones от студии Telltale Games. Данная игра повествует историю дома Форестеров, являющегося вассалами Старков, расположенного на севере Вестероса. Повествование будет идти от лица пяти героев. В игре встретятся такие локации, как Стена, Королевская Гавань и так далее. События игры начинаются после окончания событий Красной Свадьбы и заканчиваются перед событиями пятого сезона сериала. Эта игра, как и другие проекты от Telltale Games, представляют собой интерактивный сериал, разделенный на несколько эпизодов. Игровой процесс заключается в том, что наш персонаж исследует различные локации, собирает предметы и взаимодействует с другими персонажами. К проекту также привлечены актеры из сериала, озвучившие уже знакомых нам персонажей, королеву Серсею, Джона Сноу, Тириона Ланнистера и других. Mount and Blade Clash of Kings В этом игровом моде нас ждет все. Эпические битвы, продуманная ролевая система, знакомые по игре престолов персонажи и возможность создать собственного персонажа, выбрав для него уникальную внешность, судьбу и характеристики. Mount and Blade уже сама по себе неплохо подходит как основа для мода по фэнтезийной вселенной Джорджа Мартина, Средневековый сеттинг, несколько враждующих фракций и возможность открыто бродить по глобальной карте. Здесь это все есть. Только поменять Кальрадию на Вестерос, поместить туда знакомых уже персонажей, а также оружие и броню. И вуаля, перед нами идеальное РПГ по игре престолов. Огорчить искушенного геймера может разве что только графика. Все-таки Mount and Blade вышла аж в 2009 году. Да и тогда, мягко скажем, она была далеко не эталоном в плане графики. Но если вы все же готовы потерпеть подобную условность, то наверняка долгие часы путешествий по Вестеросу на своем верном коне доставят вам море удовольствия. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.